А, а, пойду в магазин куплю что-нибудь продуктов. Все, он недалеко. Так, пойду куплю сначала себе мороженое. Вот, ну кафе. Так, вот туда. Теперь спускаемся и вот тут мороженое продается. О, хорошее мороженое. Пойду домой, дома съем. О пробегаем, тут просто быстро идти. Оп-хоп. Все, я уже дома. У нас есть мороженое. Ммм, какое вкусное. Лягу спать.